Нередко мне пишут люди и спрашивают, как найти себя в жизни. Ну, вопрос, ответ на этот вопрос достаточно прост, однако условия для соблюдения, они немного сложноваты и ломают наш быт. Чтобы найти себя в жизни, нужно заглянуть в себя, нужно заглянуть себе внутрь и задать один простой вопрос. Что тебе нравится? как бы ты хотел прожить свою жизнь, и чем бы ты хотел заниматься. Я понимаю, очень многие люди не имеют доступа к большинству знаний, именно опытных знаний, не теории. Теории вокруг нас хватает, интернет переполнен, чем угодно. Однако, именно опыта для того, чтобы понять человеку, что ему подходит, у людей не хватает, тем более у молодых. И, естественно, человек в молодом возрасте, он путается, он не может понять, что же ему выбрать. Более того, вокруг нас существует целая шаблонная система, шаблоны поведения. Мы живем по примеру других. И нам говорят, толпа общества, она говорит постоянно, регулярно. Изо всех утюгов вокруг нас она утвердит нам, что жить необходимо именно так, и никак иначе. Мы смотрим вокруг и видим, что да, действительно люди так живут, и пытаемся повторять их путь, повторять их жизнь, повторять их опыт. Но я уже говорил неоднократно о том, что общество, большинство, оно всегда заблуждается, оно всегда ошибается. И уж тем более, когда вопрос касается непосредственно вашей жизни, непосредственно вашего будущего. Потому что ваша жизнь, она принадлежит исключительно вам. И в данной ситуации я могу порекомендовать человеку один простой метод. Ну, вообще, любому из вас, если вдруг вас беспокоит этот вопрос. Пробуйте. В прямом смысле слова, пробуйте. Пробуйте. Любое занятие, видите, берите и пытайтесь это сделать, повторить, собирайте знания. Вот я приведу вам пример. Я никогда бы в жизни не узнал, что я прекрасно готовлю, если бы однажды я не задался этим и не стал заниматься готовкой, то есть не, не посвятил себя какой-то промежуток времени именно приготовлению пищи. Я никогда бы в жизни не узнал, что я художник, если бы однажды, где-то, мне было лет 15, по-моему, я увидел невероятно красивое лицо в журнале и подумал, как прекрасно, когда кто-то может повторить эти восхитительные глаза. В тот момент у меня не было каких-то таких особых сдерживающих факторов. Я сам себе сказал, дай-ка я попробую. Я взял лист бумаги, взял карандаш, стирку, лег на полу. Даже не за стол сел, а именно лег на полу, положил перед собой этот журнал и стал пытаться повторить глаза. Знаете, через часа, может, два-два с половиной я был восхищен тем, что у меня получилось. Потому что я увидел на листе бумаги формата А4, я увидел живые глаза. И это было для меня, наверное, каким-то рубильником, каким-то тумблером, который запустил во мне понимание того, что... Если ты не попробуешь, ты никогда в жизни не узнаешь и не поймешь, что ты это можешь. То же самое было давным-давно, более 20 лет назад, когда я с другом своего детства э, сидел э, в ресторане, он там барменом работал. И я сидел за барной стойкой, и мы разговаривали на какие-то такие отвлеченные темы. И я вспомнил очень интересную историю, которая имела место быть в моей жизни, не буду сейчас говорить всех подробностей, но она была чрезвычайно необычная, интересная и загадочная. И я произнес такую фразу, блин, классно, вот, если кто-то написал на эту тему книгу. И мой друг детства, он, не задумываясь совершенно, буквально в эту же секунду ответил мне, ну так возьми и напиши. Я был под шофе, мы сидели тогда, я, я выпивал, он работал за барной стойкой. Сами понимаете, не, я не поддерживаю алкоголь категорически, кстати говоря. Но алкоголь, он дает такое легкомыслие, что ли. Море по колено, в общем, да. И я точно так же, не задумываясь, ответил ему, а вот и напишу. Он говорит, и напиши. Я говорю, и напишу. И в тот момент вот во мне зародилось вот это зерно, которому я в последующем посвятил более 20 лет. Я написал 7 книг. Сейчас еще две лежат, и все лень, к сожалению, столько всего происходит вокруг, и я не могу закончить редактированием. мне там одну главу надо писать. Но суть не в этом. Суть в том, что, скажем так, мои изыскания в прозе, мои изыскания в поэзии, да, кстати, я и поэт в том числе, в поэзии, они не были бы открыты, если бы я однажды не попробовал и не понял, что я могу это делать. Когда я закончил первую книгу, было давным-давно, я писал ее около двух лет, кстати говоря. Тяжело это все давалось. Почему? Потому что ну, в школе я, я достаточно хулиганистом был пацаном. И не шибко задумывался о том, что меня может ждать в будущем. Когда я начал писать, я понял, что есть проблемы с орфографией. И первая книга, которую я купил на тот момент... Так-то я много книг покупал, много книг читал, как бы, наверное, это сыграло определенную роль в наборе словарного запаса, в, постанов... в... в построении предложений, диалогов и многого другого. Так вот, первая книга, которую я купил именно по делу, как учебник для самого себя, это, было русский... это словарь орфографический русского языка. И он все время лежал у меня сбоку, потому что я понимал, человек не может писать книгу, если он делает ошибки. Это как раз о самообразовании. Мне пришлось самому продолжать учить орфографию для того, чтобы создать нечто добротное, как мне казалось. Ну и, в общем, люди сами скажут. Недаром они четыре года подряд меня писателем года назначали. Суть не в этом. Суть в том, что все, с чем я соприкасаюсь, это мой опыт, это пробы. Я, предположим, раньше не знал, что я земледелец, я не знал, что я фермер в душе, что я ботаник. А сейчас у меня что в одной квартире зимний сад, что во второй. В общем, я оранжереи создаю, я выращиваю тропические, субтропические растения. Я занимаюсь всем, что мне нравится, но... Тут ведь не только потребность, тут ведь и желание. Сейчас я увлекся электрикой, я хочу альтернативную энергетику развивать, создать несколько опытных образцов, опробовать их у себя на земле. Точно так же я понял, что меня устраивает контейнерное строительство. Это морские контейнеры, из которых в последующем делаются дома. И у меня уже есть несколько проектов, которые я составил сам. Я строчу на машинке. Те, кто это видит, они в шоке, потому что они не предполагали, что я умею шить. Я легко подшиваю, зауживаю, что необходимо делаю, постельное белье и многое другое. Когда я работал в кино, да, кстати, я ассистент режиссера, и 16 лет отдал киноиндустрии, которая, к сожалению, умерла в моей стране. Я ассистент режиссера, и мне необходимо следить за кадром и создавать необходимые, необходимые атрибуты, необходимые условия для создания, извините за каламбур, для создания нужного кадра по велению, желанию или фантазии режиссера. Так вот, был один момент, когда необходимо было, чтобы старенькая бабушка сидела и вязала что-то на спицах. И я, недолго думая, взял две спицы, взял нитки и начал вязать шарф. Через 15 минут я дал ей в руки заготовку, и она стала участвовать в съемках. То есть люди тоже были в шоке, они шокированы были тем, что ну как, откуда, зачем, почему. Это та же проба. Это моторика рук, это память, это, это саморазвитие, это самообразование. Сказать, что что-то из этого дает мне огромные деньги, нет, я не скажу. Можно ли на этом зарабатывать? Да, конечно, можно. Тут важно понять, с чем конкретно ты хочешь двигаться по жизни. Я, допустим, всесторонний, развит, ну, по крайней мере, я себя таковым считаю. И я двигаюсь в этом направлении, в первую очередь, конечно же, из-за мира у себя в душе. Мне нравится понимать, знать, что я отличаюсь от других, что я не шаблонный представитель этого стадного общества, что я знаю многое, что я способен в любой ситуации, фактически, да, в любой ситуации, Найти себе применение и правильно поступить, не, не впасть в панику, не впасть в разочарование, в депрессию, а найти решение и идти куда-то вперед. И при этом мои знания, они не заканчиваются, я продолжаю их постоянно увеличивать, чем я в принципе сейчас и занимаюсь, параллельно с многими другими вещами, Там, с возможностью, с попытками выжить, скажем так, с возможностью адаптироваться под сложившиеся ситуации в наше время, которых слишком много стало, к сожалению. Ну ладно, суть не в этом. Суть в том, что э, вот вам простой пример, как найти себя в жизни. Нужно искать себя, нужно пробовать, нужно развиваться. Список моих профессий, знаний, он достаточно длинный. Я же говорю, что э, сказать, что я кто-то конкретный, нет, я не сказал бы. Что-то мне приносило деньги, приносит деньги, что-то приносит мне мир в душе, что-то мне просто дарит удовольствие, что-то я использую как технические какие-то навыки в своей жизни, в своем быту, и таким образом уменьшая платежи, счета, уменьшая затраты, улучшая, как-то оптимизируя свою жизнь, свой быт. Это, это важно, это хорошо, это нормально. Мне, мне вообще всегда казалось, я всегда считал, я был уверен, что человек именно таким и должен быть. Личность, она... Почему личность? Потому что она чувствует себя, она осознает себя, осознает свою реальность и себя в этой реальности. Видите, как часто название моего канала фигурирует в моих мыслях. Наверное, все-таки правильно я подобрал название. Но суть не в этом. Так вот, чтобы найти себя, пробуйте. Выбирайте направление и пробуйте. Пусть это будет не одно направление, пробуйте несколько. Дело в том, что получая опыт, вы таким образом не пустую теорию будете видеть, вы будете видеть изнутри, ну, хотя бы начало той профессии, той темы, которая вам интересна, и вы уже на первых шагах будете понимать, подойдет вам это или нет. Не случится так, что вы бросите университет, отучившись там пару лет, и уйдете, потому что вы поймете в итоге, что, блин, это совершенно не ваше. И так происходит повсеместно, менять племянники также, в общем, ну, есть, это имеет место быть. И вы должны это понимать. И пока вы молоды, конечно, вы не замечаете лет, вы не замечаете возраста, движения времени. Но поймите, возраст, годы, это молодость, это то, что у вас есть, и то, что бесценно. Это ваш ресурс, это ваш резерв. Но! Вот теперь я перейду к условиям, которые на самом деле достаточно сложные для каждого человека, живущего в обществе. Которые необходимо неукоснительно соблюсти для того, чтобы у вас что-то получилось и вы нашли себя. Условия таковы. Вам нужно подчистить свою записную книжку. Вам нужно почистить свой телефон, вам нужно почистить весь свой быт для того, чтобы у вас появилось время. Для того, чтобы вы... вам нужно создать стимул для того, чтобы победить свою собственную лень. Это очень важный фактор, который мешает людям, который останавливает их на пути к их будущему, к их самопознанию. Лень это первое. Второе, это совершенно бесполезные люди, которых вы считаете друзьями, детства, юности, там, приятелями, компаньонами, партнерами, друзьями, там, кем угодно, коллегами, блин, соседями, блин. все, кто вас окружают, в том числе и родственники, в большинстве своих, ой, не, ну, есть прекрасные люди, но это такое редкое явление которые пойдут вам навстречу, которые поддержат ваши идеи, которые ваш энтузиазм как-то подпитают, может быть дадут вам какой-то совет. Но есть такие люди, да, но их, к сожалению, мало. И первое, что я сделал для того, чтобы, к сожалению, поздно. Вот, понимаете, к сожалению, поздно. Однако, сожалеть нет смысла, время прошло, это уже в прошлом. И по прошлому вообще не стоит сопереживать. Это бессмысленно. Прошлого не существует. Живите сейчас. И пусть это станет для вас рычагом, который избавит вас от лени на пути к вашему будущему. Потому что лень, она съедает ваше время. Общение с бесполезными людьми, оно съедает ваше время. Игры на компьютере съедают ваше время. Лежание на диване, просмотр телевизора, там, я не знаю, какие-то непонятные совершенно походы, встречи. Это все ерунда. Весь этот бессмысленный набор шаблонных поведенческих правил нормативов он не нужен вам если вы хотите найти себя в этой жизни отбросьте ненужных людей отбросьте ненужное занятие найдите в себе силы перебороть лень и начните пробовать пробовать жить по-настоящему я думаю мне все-таки удалось в этот раз раскрыть тему Надеюсь, после этого вы больше не будете обращаться с такими вопросами, но не перестанете писать комментарии с новыми вопросами. Искренне хочется верить в то, что у вас все получится, несмотря на то, что вы мне безразличны. Уж не обижайтесь. Я вас не знаю. В этом вся суть. И вы должны найти в себе капельку эгоизма. Вот к чему я призываю. Вы должны стать эгоистом, здоровым эгоистом подумать о себе, подумать о своем бесценном времени и двигаться вперед. И тогда, я уверен, у вас что-то да получится. Ведь даже самое простое, но любимое дело, если довести его до совершенства, способно дать вам заработок. Обидно, конечно, смотреть на всяких ублюдков безмозглых в Инстаграме, там в ютубе которые глазки она подкрасила, там или, или он там какую-нибудь сделал, новые кроссовки себе купил, или призывает вас в казино, и при этом бабла гребет лопатой, обманывая людей или наполняя их мозг совершенно бессмысленными и бесполезными знаниями. Да, я согласен, это обидно, когда видишь миллионы подписчиков у какого-то имбецила и осознаешь, что, ну, блин, это... что с этим миром не так? Но это не важно, потому что зависть это тоже на самом деле херня нехорошо. Думайте о себе, мыслите чисто, развивайтесь, и все у вас будет хорошо. Не тратьте время, эмоции, энергию, нервы на пустых людей, на пустые занятия. Посвятите жизнь себе, ну и тем, кого вы любите. Только убедитесь в том, что они любят вас так же, что они взаимны. Наверное, это будет справедливо. За таких людей не жалко и жизнь отдать. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго!